То есть не сплю. Спишь, спишь. Все вы спите. Действительность. Все не так, как на самом деле. А я давно предлагал установить для новичков поясняющие таблички. Восхитительная система ловушек и препятствий. Мелкие на каждый день и для каждого. Крупные, для времен и цивилизации. То есть не сплю. Спишь, спишь. Все вы спите. А кто такой Архал? Он главный медведь? Нет. Он главный медведь? Нет. Как будете объяснить? Мы сами по себе постоянно скатываемся к поражению. Когда кажется, что все пропало, еще шаг и медведь погибнет, появляется некая сила отсюда так или так не помню и все разворачивается в победу вот это и есть архал он все будет правильно видно нас там безмозг и чумазых шибко любят раз в последний момент присылают архала Сказывай, ладно ли за или худо? И какое свете чудо? Одни сплошные чудеса. Употребить до начала битвы конца. просрочено. Восстают цари земли, И князья совещаются вместе Против Иеговы и против помазанника его. В дни тех царей Бог Небесу становит царство, которое никогда не будет уничтожено или передано другому народу. Это царство разрушит все те царства и положит им конец. И только оно будет существовать вечно. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань. Вон и великий день Бога Вседержителя. И они собрали царей на место, которое по-еврейски называется Армагеддон. И увидел я зверя и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. Употребить до начала битвы конца. А кто такой Архал? Он главный медведя?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 И сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. И вышел он, как победоносный, и чтобы победить. Ну а все-таки, как думаешь, будет война? Нет, будет борьба за мир. Ну такая, что камня на камне не останется. чем богаты. Мы люди не горды. нет хлеба, подавай пироги. Да какие там пироги? Простых абрикос не едовал. Да что там абрикосы? Хлеба не видел сколько лет. Раз в месяц присылает гуманитарную картошку. Вот и все пироги. Держи. Это что?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 не перестаешь удивлять. Ты где такую роскошь добыл? Да, старые друзья. Вкусно. А почему запрещенное? У нас летом их полно. А где это у нас? Ну внизу, дома. Он что, снизу? Ну да. Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. Что ж мы тогда разговоры затеряли? Свой привел. Наш человек. Будущий смыслоносец. Фу, что ж ты сразу мне сказал? А можно мне еще кусочек? Можно, конечно. Это зачем? Свою сохраню. Он тоже любит запрещенное. Все так близко? Ну, ты заставишь. Что будет потом? Новый мир. Такой же. Прекрасный и яростный. Опять все сначала. Разве было по-другому? Никогда такого не было. И вот опять. Это что нужно строить и посвятить в замысел. И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть. Я отследовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли. Умер шлять мечом, и голодом, и мором, и зверями земными. О, не трогайте. Отдай его мне, я ему так я сказал, не трогайте. Ничего не понимаю. А кто такой Архал? Он главный медведя? Нет. Не мешай, я все сделаю сам. Все грядут скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его я есть альфа и омега начало и конец первый и последний а вот спасибо мил человек подсказал так подсказал видишь кошку я вижу а ее нет видишь вокруг смысла я не вижу а они есть